А посоветуйте водку, от которой похмелье такое. Ну, нет его. А кто водку не любит? Здравствуйте. А вы нет, это проект. Егор. Как-как? Егор. Никита. Разный ком, а ты? Ярославль. Я довольно-таки неподалеку. От тебя город Новолада, Галиниградская область. А, не знаю где. С географией плохо. Ну совсем хуво, да? Да. Видите, хотя бы, ориентируешься где? Где? Санкт-Петербург хотя бы, понимаешь, где? Да, примерно знаю. Ну вот, в том направлении. Понял. Чем занимаетесь? Да блин, в это. Обзор снимал на Бухло и вот решил пообщаться по Литву. По, по а. вот, вот такую бутылку обозревал. Сэмбитрю. Прикольно. Типа блогер? Ну так, начинаешь. А, ну это все равно хорошо. Главное начать. у меня еще и вот какой-то еще есть у меня где-то из сколько я снимал обзоров у меня в среднем уходит 250 300 миллилитров из 05 остальное идет в 5 рулет. пока пиздюшу выдержать вот этот наплыв говна от хохлов ну вот, да. Типа, знаешь, как вот это? как на алкогольный. Понял. Успокоительный. Вот, ну, короче, если что, то у меня уже вот это пятое на канале, ну, будет там еще где-то в апреле. Я там в какой-то последовательности публикую. Сибирь. Их 8 видов. Но это такое. Прям, блядь, на любители любителя вайлд кола. Дохуя намеков на колу и дохуя намеков на сибит. А посоветуете водку, от которой похмелье такое. Белая березка. Ну, нет белая. его. А? Белая березка. От нее вот лучше всего на утром. Золотая. Именно золотая. Вот э, белая березка золотая. Я вот э, единственная из всех водок, ну то есть их две было. В моей истории. Я, mm -hmm. я думаю, ты понял, да, что я постарше тебя. Вот, я yeah. за 36 лет в жизни два раза э, целенаправленно, ну, обдуманно выпивал стакан залпом. Это uh -huh. белая березка э, золотая и абсолют, вот, которая из Финляндии. Вот. И запивал, выпивал залпом стакан. Вот белая березка золотая. Пиздец. Стакан. Все, нахуй, э -э, охуенно. Выпил, дальше пошел. Кусить, гулять, там или там, кушать, ужинать, ну там что угодно. Э -э, стакан залпа Вот, это mm -hmm. вот единственный раз, когда я делаю рыбу. Ни с какого там э -э -э пять озер или там что там еще есть, там э -э mm -hmm. или чего бы это ни было, такого не получится. Вот это вот. Она тогда была по акции, это было три года назад, она была, по-моему, 680, я взял ее за, там, не знаю, 490, там что-то такое. Вот, и абсолютно я тоже как-то въебал стакан. Но стакан я тогда этот не снял на видео. Я, ага. хотел, я хотел тогда сделать, типа, превьюку себе на свой YouTube-канал, как я выпиваю стакан за залпу. Ну, типа, у меня было запланировано алкоблогинг основной понял ну, да потом не пошло потом вот ну, в общем белая березка золотая это вот, вот там, буду знать спасибо главное охладить главное охладить теплым тебе не зайдет даже наверное даже ну, молоко ну да стакан молока тоже не зайдет главное охладить ну, это, видишь, это су сугубо личное мнение. Кому-то и стакан спиртяги набавленный залетит. Это, ну я... да, это понятно. Там, там кстати, я, я перед тем, как делать этот вот э, трюк, э, стакан залпом, я прогуглил. Должен быть не абсолютно пустым желудок. Хотя бы что-то в нем должно быть. Ну это понятно. Есть, игру, Сразу говоря, у тебя переваривается 4 часа, но ты за 2 часа до этого покушал. Вот. Насрать что, ну чтобы у тебя что-то было, ты въебываешь э, стакан, запиваешь его э, там, ну не знаю, водой, лимонадом, соком или чем угодно, приходишь и дальше пьешь и снова закусываешь. У тебя происходит правильный метаболизм. То есть там к, к этой системе надо тоже подходить. Как эти алкаши, блять, подворотни делают, которые бутылками пьют за это хуета. Их потом после этого э, ну, хоронят, блядь. Ну понятно. Вот. Поэтому. Это как бы трюк. У меня у меня, когда я 8 лет назад работал на заводе Ford, ну делали машины, форт, фокусы, вторые, третьи. Ага. Вот. У нас был такой чувак, Валера, он приходил на проставы в честь дня рождения. Он приходил, говорит, налейте мне стакан водки и дайте мне бутылку пива. Хотя там у парней там ну, серьезная простава. Он говорит, он въебал стакан водки. Садился в развозку, его было, когда он ехал, там 30 минут в развозке. Догонялся пивом и домой приходил в норме. Но он весил 110 или 120. У него была ну, такая-то так, тактика. То есть, у ну, каждого своё. Белая березка золотая, если правильно охладить, то она, блядь, правильно залетит. Охуенно. Это хорошо. Так, вот такие дела. Давай, счастливо тебе. Рад давай. Пока, покурили, давай.